Итак, ребята, всем привет. Мы сегодня играем в Пиге в Бога 2. С вами Марк Лайк, подпишитесь на мой канал, и мы сегодня играем с другом Тимоха. Да-да-да, всем привет. Я ему покажу. Я специально пригласил Марка, Я... он у них на секретном месте. Я ему покажу. Он... Офигеть, об этом. Ну, да, что? заходи быстрей! Да-да-да. <смех> на последней секунду. Да. Так, сразу... <свистит> так, меня, кажется, слышно все Нормально, <свистит> Да, да, да. мои <свистит> беру. Короче, Плак я пошел в первый. Первый. А русский? Да. <свистит> это не на них, это не на треть. Mm -hmm. И ты сначала оранжевый. Так, давай. оранжевый. Оранжевый ключ получается. Mm -hmm. Ага, получается у ну, нас триги. Бот. Mm -hmm. Я так понимаю, mm -hmm. да? Mm -hmm. Оранжевый ключ может быть. Оранжевый ключ. Mm -hmm. Я, наверное, должен знать, где он может быть. Mm -hmm. Блин, блин, там поставить... пиги! Осторожно, там пиги. Это не пиги, это волк. Mm -hmm. Вот он. О, о, о. Идем, идем, идем. От а первого лица играл, ребят. У нас за скани попал. А я чуть не попался. Кому? Я чуть не попался. Не он попался. К он, он, он, он к тебе? Да, я его отвлекаю. Пока что бери. Ключ. Пока что я ищу ключ. А, вот. Все, сразу. идем, идем. О, о, о, давай, о. давай! Бегай! И теперь нам только нужна швабра и все, и дождаться до 5 часов. Нам только нужна швабра. Меня заскалили. Ай-яй-яй! О, фух, я... я... я пролез. Я сквозь него прошел, он не смог меня. Да, не Да-да-да, такой тоже был. Фух, повезло-повезло. Главное, чтоб тут тупика где? не было. Я тут бегу вокруг здания. Я, я спойдинг где лично находится. Рядом, где он спа... спавнится. Я. Ой-ой-ой. Так, так, так. Я лучше. Он за тобой пошел. Я побежу. Бегаю тоже. О, ну. Да он вошел. Да мне там, не, там не. где он где он где тут волк? О, баба. Так и где волк? Интересно. Вот Я не помню, куда ты вошел, но мне интересно где. Он. Где я открыл, красный прошлый не помню. Думаю, Эээ... Там тоже можно прибрат. А, я вижу, я сейчас в магазине каком-то. Я, по... я прохожу сквозь стены теперь. Это мой способ проходить сквозь стены. Ой-ой-ой, вот он, вот он. За мной теперь, С... Времени у нас хватит, если мы это все запишем. И там будет коды, коды. Ребят. ребят, ставьте лайки, чтобы я не попался. Да, чтобы мы не, не, по... не попались. Чтобы... А где он? Не понял. Он же тут был, ага, он просто уперся, он просто уперся, я его могу закрыть, Ну если повисет, да ладно, он не открывает эту дверь, он не может просто ко мне, ой-ой-ой, он сквозь три... стену прошел, да-да-да, он так, так тоже бывает, это просто баги, Понятно. Так, закроем ему а дверь. Он опять сквозь стену прошел и открыл дверь. Это вообще невероятно. О, о, это бонус он считает. О, я тебя вижу. Я тебя вижу. Блин, куда мне идти, с вами? О-о, отвлекай. Отвлекай, я бегу на помощь. Я с полиции бегу на помощь. Вс, я его окружил. Всё, я, я бегу к тебе. Я бегу. Где он? Где он? Где он? А, вот он, а вот он. О, беги. вот, пойдем. Там был. Вс. Все, на 20 секунд он отсюда. Все, нам нужно теперь злон. <звук> теперь What? просто не перебивать. Я буду пушать. Сколько... А, Чтобы... ты сквозь стену прошел? Что? Сквозь стену можно было? Ладно. 5. 5. 5. Ха, реально. 5. 20 секунд прошло, он должен сейчас век сделать. Отвлекай его, где? я покажу цифры, цифры А где он сам-то? Он, а! а! он меня Блин, Полиция, отвлекай. давай работай отвлекай. Что я это полиция что... не работает? А вообще, это полиция Полиция по-настоящему Не за деньги должна работать за да, да. батарейки Ой-ой-ой, меня он чуть не поймал иди, иди. А вот иди. А я думала, что он за мной поблилечь. там. За мной. <с> он опять в стену багнет а не... Бывает Так, теперь Где следующий стул 5, Все, 5 и 7, все Все, это последний не понял. А тут же был кубик Валим, валим, валим. Я сразу закрою дверь. Он через стену прошел. Ой, ой, ой он за мной теперь. Он не за тобой. Блин, а где кубик следующий? Я не понял. Он же был всегда там. Кажется, разраба убрали. Ой-ой-ой. Не, все было на месте. А ну ты отвлекай он не меня, тобой я прошу кубик, кубик. Я Все? Поищу, где так же, с камерой в мамонты. У нас остается немелые секунды и времени... Ой-ой-ой, ой, ой. Это он, да? Ага, вот он за тобой едет. Ой, идет. Ой-ой-ой. <связь> Я знаю, что делаю. Я его обогнал. Валим, валим, валим. <связь> Вс <это>, ⁇ <связь> в этом деле разве <связь> а да не Блин, Где Где подельник? Где подельник? Где подельник? Где подельник? Где подельник? Где подельник? Где Так, монтуры, это не то это? Показалось, он это синий кубик Ага, вот он! Смотри, это он Синий кубик где? Где? Где? Где? где ты? А, вот Я как через синюю так. штучку какую-то нашел Который летает Ааа, это не Это ты да. А, а, да. Он, а, а О вот он Он. Ну, тобой. он не за мной, я его потерял то. Он... А он, вот. Ой-ой-ой-ой! Давай, давай. Закрываем дверь. Теперь бежим. Бежи в комнату и поговори с со Соней. Им сосновика. Ладно. Сейчас открою дверь. где он тут, вон тут, вон тут. тут откроется сейчас дверь, сейчас он уйдет, сейчас он убежит, у нас остались немилые, открылась, сейчас, сейчас, сейчас. Я. я его отведу. все, а тут что мне делать, какой-то подвал, все, я открыть, Это секретка, да, которую ты да, хочешь у меня покачить. Хорошо, что он не может сюда зайти, это да? Это да. Стоять, хорошо, кстати, парень. хорошо, что он... А если я пойду, я да? Я... Да? Иди так. там, там, стоит. в каком-то дверь. Одна. Иду! Давай-давай-давай. Открывает дверь наконец-то. Уже 30 секунд. Получается... Опа! Вот она -по -по -по. открывается. Опа-па! Молоденько! Да. Ой-ой-ой. Нам нужно А все равно тут 5. нельзя упасть. Не трех, Пока что ничего. Двадцать один! 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Это слон нормальный, да? Да, это нормально, а вот, а вот это нет. Где? Ой-ой-ой-ой. Вот И ой, ой, ой, ой. что за магия? Все, гейм-овер. Мы не успели. Значит, следующий раз.